Наша жизнь — это выбор, и если ваш выбор никуда вас не привел, значит, вы выбрали бездействие. В 1921 году путешественник Уильям Бипп нашел в Гаяне муравьев. Они шагали по кругу размером в 365 метров. Муравьи шли друг за другом, потому что верили, что феромонный след оставлен их предшественникам, тем, кто казался им умнее, вел их к еде. Но они не знали, что самый первый из них. Круг за кругом шел по собственному следу. Через два дня все муравьи умерли от истощения, кроме разве что нескольких из них, которые по непонятной причине покинули круг. Мне всегда было интересно, как выжившие муравьи догадались, что ходят по кругу. Не сразу, но я понял Заметить, как ходишь кругами, не так уж и сложно Всего-то изо дня в день смотришь, как происходит одно и то же Пока не объявится что-то новое гораздо сложнее вырасти над собой, исправить свои слепые убеждения, наступить на горло страхом и шагнуть в холодную мрачную неизвестность, где ты рискуешь. остаться один. знаете, в жизни есть испытания, к которым мы никогда не будем готовы. Мгновение, когда внутри все сжимается и закипает. И рядом нет никого, кто бы сказал, ты поступаешь правильно. В эти моменты нам остается только прислушаться к себе, выбрать направление и двигаться вперед, потому что сколько бы раз мы не оступились, сколько бы шишек и синяков не набили в этой кромешной неизвестности, единственное, о чем мы будем сожалеть, когда тьма наконец рассеется, это те заветные шаги, которые мы так и не осмелились сделать. В конце концов. Страхи для того и существуют, чтобы их побеждать.